Спустя три года после штурма Макина мы планируем атаку на остров Пелелиу. Наша задача — захватить аэродром и подорвать систему снабжения противника. Здесь у нас не только старые знакомые, но и новобранцы. Среди знакомых лиц — Миллер, сержант Салливан и я. Нас называют стариками, а ведь каждому из нас нет даже 30 Оно и Держитесь есть. вместе, и мы разделаемся со всем этим дня за три. Вон они. Ублюдки даже не поймут, что их убило. вот выбивает дерьмо из этого острова а, два я, дня я, подряд. Миллер! Как только мы подаем сопротивление на плацдарме, ты садишься на радио и запрашиваешь огневую поддержку. Никогда Ройвуф, я хочу, чтобы ты как можно быстрее проверил место высадки до линии деревни. Будь на позиции, когда мы двинемся в лодку. Что за чёрт? Это был один из наших! Твою мать! Восточный кребет! Созвольте рядом, обеих! На позиции! И ещё один транспорт! Быстро пригнуться! 20 секунд. Ай, дерьмо! Попила! Опускай парель! Они могут перейти на наш веб-канал! Мы наборолись! пароль! Опускай парель! Высота здесь оборонительной линии. У нас тут тяжелый пулемет простреливать весь борд. Вызови вы, ракетный удар по их позиции. Живо! Чего ты ждешь, Миллер? Заградительный огонь высокая эффективный. 81, азимут 35, дистанция 28, залп. по линии деревьев. пошел откуда ведется огонь не дай им прицелиться тебя пошел пошел что черт побери пошло Он не мертв! так даже не предполагалось что мы светил там сопротивление ракетный удар должно быть слегка успокоил их всем лежать что нам делать выдвигаемся я готовы ищите сержанта Оба! Сними их оттуда. Пулеметное гнездо! Ложи! Живо! Огнеметчик! Вперед! Шки их, Джонаси. Примкнуть штыки! Если припрет, пустите их в дело! Внимание! Веселее! Прорвем со позиции! Левый фланг! Сейчас же! они не собираются сидеть. Горь, горь, Смотрите на юг! Горь, горь! Горь, горь! Горь, горь! Горь, горь! Горь, войска! Горь, горь! Горь, Одинаково получено. Дозрадительный огонь. Боюсь! Вейка 2-5. Попадание. Цель уничтожена. Прекратите огонь. 15 секунд. 10 секунд. Готовы поддержать огнем! Укажите расположение цели. Они приближаются! Они идут из-за стены! East it can say! Открытие! хочешь? Где они? Есть, капитан! Ура! Они приближаются! Укрытие! Я Дерево! Хороший выстрел, Миллер! Сними его! Они направляются сюда! Они лезут прямо из травы! Ты Я знаю, они рядом! Терьмо! пехота! Всем Терьмо! их с этого момента всем тщательно просматривают местность. Перегруппируемся у грузовика. Они могут быть где угодно. Огонь по переданным координатам невозможен. Проверьте сведения о цели. Цель принята огонь на поражение. Билли! Вызови ракетную удар по пулеметному гнезду! 1.6. Несите поправку. Повторяю, несите поправки в прицел. 15 секунд. 10 секунд. 5 секунд. Залп пугасными на подходе. Слэй принеса огонь на поражение. Они уже близко! Рядом с деревянной силой! Вечер! Заградительный огонь. Лейца 2.5. Попадание. Цель уничтожена. Прекратите огонь. Иди вперед! Я прикрою! Я их вижу прямо в середине! Вот это попадание! 10 секунд. Все! Они секунд. Он не выживет. Есть наведение. уточните цель прием. Ай! Он ранен! Они приближаются! С рядом Ай! скалами! А, нам надо захватить их просто! Упадем ублюдкам, как снег нахуй! Мы их достали! Не убей их! Брад, брад, Ройбук, Миллер, хорошая работа. Давайте покончим с этим. Вверх по лестнице! Сбросим их отсюда! Украинские! Дерьмо! Минометный отток позади нас! Они прижали наших к земле! Добери за этих пулеметов и сделай Залп по цели. Заградительный огонь, Рейка 2 5. попадание, цель уничтожена, прекратите огонь. Возможен ракетный залп. Подтверждаю. Всем оставаться на чеку, они уже близко. Цель поражена. Они приближаются! Готовы нанести ракетный удар по побережью. Замечательно, мордыки! Просто чёрт меня дери! Волшебно! Хорошая работа, ребята. Внимание на меня! Что дальше, Сардж? Ожидать дальнейших приказов боев. Скоро, Полонский. Скоро. Нет. Салливан! нет! Держись! Все будет в порядке. Санитара!